Позади 9 классов школы? Ты решил поступать в колледж? Поздравляем, это правильный выбор. Сегодня половина всех девятиклассников предпочитают 10 и 11 классу поступление в колледж, потому что вам, молодым людям, хочется проявить свои таланты, освоить специальность и быстрее начать зарабатывать. Колледж – самый короткий путь к первой работе, карьере, к самостоятельной жизни – Поступай правильно, поступай в колледже МВИУ Зайди к нам в группу ВКонтакте И узнай больше о специальностях и студенческой жизни Давай познакомимся Что такое МВИУ? Это современная образовательная ассоциация В которую входят два колледжа Высший юридический и высший инженерный Два института и школа бизнеса Учиться в МВИУ престижно и модно Хочешь знать почему? У нас отличные преподаватели Лучше всех Они любят свою работу вкладывать в нее душу а это значит, что они любят студентов, учат их мыслить, слушают их мнения, разговаривают на равных. Наши преподаватели живут в цифровой эпохе. Они интересные, живые, дают современные знания и практические навыки. Профильные предметы ведут практики, которые сочетают преподавательскую деятельность с ежедневной работой по профессии. А это значит, что ты будешь получать те технологии, которые актуальны сейчас и будут применяться в твоей будущей работе. Часто такие преподаватели приглашают студентов на стажировку, а потом берут на работу. С нами ты станешь зарабатывать быстрее, чем сверстники. У нас особая атмосфера. Об этом говорят и наши студенты, и те старшеклассники, кто приходит на открытые мероприятия. Здесь витает дух свободы, творчества, дружбы и взаимовыручки. Твою инициативу услышат и поддержат. С нами ты можешь реализоваться в одном или нескольких направлениях. Во-первых, участвую в профессиональных конкурсах. Наши студенты, призеры регионального этапа World Skills, молодые профессионалы. Во-вторых, в научно-исследовательском направлении. А это олимпиады, конференции, конкурсы и фестивали. В-третьих, спортивное направление. Наши студенты тренируются в секциях по волейболу, баскетболу, футболу, участвуют в спортивных соревнованиях по плаванию, лыжным гонкам и другим видам спорта. В колледже протекает интенсивная студенческая жизнь, а всем рулит студенческий совет. Попекаем первокурсников, организуем досуг, работаем волонтерами, стоим командой «Студенческий дух». Любишь КВМ? Тогда тебе к нам. Наша команда в 2018 году заняла призовое место в Кубке Удмуртии. Любишь компьютерные игры? Поступай к нам в IT-колледж. У нас проводятся турниры по киберспорту. Умеешь творить? Развивайся вместе с нами. Мы ежегодно проводим выставки, ярмарки собственных творческих работ. А еще выступаем с концертами, проводим коммунарские сборы и побеждаем в различных конкурсах. Я с командой победил в республиканской в военно-спортивной игре «Армейский рубеж». Я с проекта моей группы про бессермену Дмуртию заняла призовое место в Республиканской конференции творческих проектов 2019 года. Мне очень понравилось мероприятие «Зарница семеро смелых». Мы проходили полосу препятствий. Было очень здорово. Я победила в номинации «Лучший куратор» на 21-м республиканском фестивале «Дождались». Мне довелось быть в составе оргкомитета Всероссийской школы «Команда профи». Там мы изучали студенческое самоуправление. Наши студенты проходят практику на самых лучших предприятиях региона. Колледжи МВУ заключили более 80 договоров о практике с такими известными компаниями, как ПИКОМ, Центр высоких технологий, МВД УФСИН, Служба судебных приставов, медиагруппа «Новое время» и «Быстро банк», «Белкомнефть» и, и сервис. Самые лучшие компании готовы взять тебя на практику и научить о профессии. А если ты хорошо себя зарекомендуешь, то конечно же они возьмут тебя на работу. Учеба в колледжах МВУ ⁇ это самый быстрый путь к первому заработку и началу карьеры. МВУ ⁇ это место, где каждый студент может получить свое дальнейшее развитие и найти себе друзей по интересам.